включил всем привет с вами резак и дальше. всем привет ребята с вами Дмитриевич и резак и мы начинаем продолжать точнее проходить наш хардкорный высплеи мы еще пока не передумали придумали название надеюсь вы его придумаете и не забывайте писать свои задания к нам в комментарии и мы обязательно их выполним да хочешь первое задание да сделать железную кирку и меч слишком невыполнимо Пойдем в шахту? Да нет. А, у тебя уже железо есть? А я пока еды нам раз добыл. Сколько? Сейчас скажу, подожди. Так. А, так. У тебя точно запись идет, да? Да, конечно. О, смотри, что добыл. Даже по темке можешь сказать, э, э, прям подтвердить, да? Да. А, так, это смотри не смотри, то. Смотри, чё есть. Во. Смотри, чё есть. Чё? А, а, а, а тут... Ты что, в шахте был? Нет. Я просто бежал, там дырка была, я накопал железо. Ну да. Ну, правда, там слышал, прям, знаешь, там, знаешь, куча таких зомби, прям. Я тебя зарежу. Ух, нифига, мне сейчас просто солнце засветилось, прям вообще ничего не вижу. Так, все, иди нафиг. Я пошел в шахту Стой, стой, стой, стой, стой. Давай традиция какая-нибудь у нас будет, а? Традиция охоты на полков ночью в дожде. Не-не-не-не, держи, держи, держи. На тарелках по лицу. Иди не. сюда. Иди сюда, я должен тебе дать тарелку по лицу. Не бей. Видишь, я тебя убить могу. Вот тебе земля. Один-один. Все. Мир. Э, не пускает. <свят> <свят> О, у нас почти рассвет, ребят. Мы сейчас, скорее всего, пойдем, пойдем, пойдем и Кстати, а теперь на шифте нельзя их закрывать. Как так? Вот так. Так, я нашел скелета. Сейчас у нас еще немного костной муки будет, чтобы пшеницу расти. Долбаный дождь. <свят> да слушай, когда вообще утро будет, у меня другой вопрос. <свят> Эй! Я, я, я, в дом не буду. Меня чуть не убили. Да? Да. Ну как после этого настроения? Бомба. Тушеные а -а -а. грибы прям хочется съесть. Потому что это, наверное, и была бомба, да? Да. А хочешь, э, я тебе подкат, самый лучший подкат, наверное, скажу. Ну давай. У нас у, меня, у нас уже выпускной в школе, да, прошел, и все, я в школе уже закончил, считай, да? Так, а, чувак. так вот. Все плохо, меня зомби осаждаются. Так, что, утро начинается, да? Да уже давно утро, просто из-за дождя. Так, у меня есть одна кость. Я я приручил собаку. У меня хп нет. Дим. Дим, тут эндермен. Набеги ты просто, а? Дим, не учили? Я вообще не знаю, где ты. Дим, два с половиной хп, я почти дома. Я даже не У тебя еда есть? Ну да. Я в доме. Тут мой доги. А давай назовем его Мухтар. Давай. У тебя есть неймтег? Нет. Так, ребят, сейчас мы прямо с креатива выдохнем. Давай по-русски. Да. Нет, Нет, не трогай креатив, я Нет. тебе сказал. Дай, дай покушать. А у меня оказался Мухтар. Просто Мухтар. И он Можешь, смотрит пусть... в окно. Хочешь покушать, да? На. Держи. На, на, кушай, кушай, кушай. Кирилл, кушай. Че? На, покушай. Я уже поел. А? На тарелку пришел. Ай! Держи тарелку, говорю. Ээээээ! <ч augmented world> <är> не прошу <трусь> моего <толкнул> пса дебил. Ты убил. <сох> <эх MVP> ты моего пса бьешь? У меня чуть не убил, блин. <сох> да ты конченый. Дай, дай свинину ему поесть. Дай мне. Ёба, Юр, я боюсь, уйдите! Да я не из вас от меня. Так, чувак, тебе придется посидеть в шкафу, а то ты слишком опасен для общества. Блин, я думал мухтар там как милицейский пес. Нет, его нельзя. Только мой пес может быть мухтаром. А! Черт. Косточки <сос> есть, Дим. Задольтся. Есть. Ноль. Я их наркоту передел. Блин, как подвинуть пса? Um, толкать его Да он не толкается Толкается Спорим Спорим Он засел в угол так что он не толкается А все все толкается Фак um... Пати Дэнс Пати Пати Дэнс Дэнс Хей hey! Чего Чего я чё молчу? Я пытаюсь это... Всё, короче, сиди здесь. Я вообще по пляжу гуляю, у меня хорошо. Пусть ко мне идёт. Слушай, это дождь когда-нибудь кончится? Нет. Почему? То, что мы записываем видео. Ты чё, он всегда идёт, когда мы записываем. А. Не, ну в прошлой серии-то он только начался. Всё, короче, своего боевого Мухтара проверенного в Я думал, вот ты, это, блин, идёт. Ёх твою. Поздравляю. Так, я... Я тут сделаю некую постройку, называется а она. Скажи мне сразу, кто лучше лазит, я или Крипер? Ты? Надеюсь, нет. Нет! Слушай, а ты не видел мухоморчиков? Мне бы сейчас так покушать не мешало бы. Ой-ой-ой, А, паук! Паук! А, они не дерутся днем. фух. Ты только что узнал Да не, я и так, да блин, сколько вас здесь Чувак Я просто думаю, у меня 5 хп осталось И нету еды, понимаешь У тебя есть хоть чуть-чуть еды Я просто мухоморы уже отчаянно ищу Их нету нигде Ну, поверь, такая же ситуация Че, еды нет? Угу. Вот, блин, надо было пшеницу растить Говорила мне мама Пусть садоводом, а ты не прослушал ее? Ну да. Зато теперь у меня куча денег. Целых 100 рублей. У меня 5000. Просмотров на Ютубе, да, в общей сумме. 5000 рублей. Не, ну так-то у меня тоже 1000. Ну, 9 есть, но, блин, но это на клавиатуру, на всякую фигню. Да-да-да. Они не на общие расходы. А у меня на общие расходы, например, есть 5000. <гас> Пауки дерутся. Палки дерутся? Пауки, пауки. Тут Хихи, еще скелет пал... горит. Какие к чёрту палки? Ты чё? Спаси. Дим? Да я одного взял на себя. Он опасен для общества. Мы должны убить этого человека-паука. Дим? Да что я уже двоих смочу, блин. Я жру, чтобы восстановить хп гнилую плоть, понимаешь? Так сказал бы, у меня супчик есть. Я ж тебе говорю, у меня еды нет, а ты такой. Так сказал бы, у меня супчик есть. А ты где вообще? Я здесь, только не трошь моего боевого пса. Да. А чем не идет? Так. Ко мне. Я что замучу Так, мухтар, сидеть, все. У меня есть одна стрела. У тебя есть нитки? Нет. Это плохо. Знаешь, что я подумал? Давай пшени пшеничку вырастим. Блин, это, походу, были единственные мухоморы, что нашел. О, боже. Чувак, мне нужен гравий. Флинт? А -а -а, Чтобы был. Нет. А тут Один есть. Можешь э, вещи по-русскому называть, по-русски? А, кремень. Кремень или кремний? Ч-то такое. Кремний. Кремений. Кремень. <свист> Понял, Кремень. О, я нашел кучу мухоморов. Сейчас у нас будет еда. Давай-давай-давай давай. Давай. Давай. Еда, еда. Моя еда, моя еда. Оно мне принадлежит. И чуть-чуть дементрычок. О, да. Так, так, так, так, так, так, Еда, еда, еда. Дим. Mm -hmm. Как думаешь, суп из мухоморов, он нормальный? Есть можно. Ня. не снистны. Оставь мне, да? Я проверю. Давай мне. Давай мне ты мой суп, кстати, спер. Эй, я вообще-то его скрафтил, я тебе его дал. Ну что ты мой суп, спер? Твою мать! Что? Я провалился в пещеру высотой в 20 блоков. И слава богу, что у меня было... Ой, фак, я сейчас пересрался. Хорошо, что у меня было здоровье. Сейчас бы закончился наш летсплей. В скобочках нет. Да? На самом деле, да. Закончился бы. Ты, можешь мне еды принесешь? Как я тебе ее принесу? Я в шахте. Mm. Ты волка убил? Нет, мой мухтар, твой мухтар убежал. А. Я нашел железо. Твой пес убежал. Так, это слышишь? Твой пес где-то на улице, найди его, ладно. Так, я сейчас замучу классную штуку. Так, если он может бегать, он бы телепортировался ко мне сейчас. А, он у меня, да. Так. Знаешь, что не люблю? Скелетов и криперов. Так, я, короче, нашел шахту, тут куча железа. Так, я оставлю да здесь вейпоинт. Синий, черный, красный. Так, как пометить эту пещеру столбиком булыжника. А где я живу? Э, дома. Не, а где? Э, на проспекте Ленина. Точно. Дом 6. Квартира 57. Да? Координаты, скажи, пожалуйста. Ну, по координаты, смотри, если ты находишься в пещере, то тупо копай вверх, потом найдешь стекло и иди домой. А так, так, нет, э... я в пещере, далеко от дома. Минус 257, 81, 96. Минус 257. Так, я в другую сторону бежал, оказывается. У меня чуть-чуть свинины есть для моего пса, надеюсь, он ест свинину. И чем мы будем так молчать? Так, короче, я сейчас домой mm -hmm. приду и продолжу запись. Да. В общем, ребят, мы договорились с чем, что можно делать вот так. Пум. Привет. Ууу, красный песок. Это цемент. А, да? А да. он как крафтится, из чего? Ну, посмотри в книжке. Окей, Я смотри. тебе не скажу. Возвращаюсь. Я дома занимаюсь. На. Тушеные грибы. Раз, два, три, четыре. О, давай, вон, у нас шкаф есть, что-то не складывать. Угу. Так. И, в принципе, ребят, как вы видите, у нас уже на, на начало второй серии есть чуть-чуть запас еды. А где мой пес? Ты говорю на улице где-то. Вот, ты че его убил? Да не убил его! Ты моего пса убил. Да я его даже не трогаю, честно говоря, я даже не трогал. А как он мог ходить? Он же сидя был. Ну я на него правую кнопку мыши нажал. В смысле, он что, тебя слушается? Да. И ты как, не знал? как мне его искать? его здесь нет нигде. Ну, блин, берешь и ищешь. Где? Где мой тело? Где-то! Что ты ко мне пристал-то, а? Что ты за волка убил? Да я не убил твоего волка. Тебе да -да -да в чат написали, что я его убил. Мы не написали в чат, что ты его убил. Да не написали. Спорим? Ребят, смотрите. Вот я показываю. Волк был убит Дементор Фит. Да это вс год. Я тебе просто говорю, в Майнкрафт просто меня против меня. Да ладно, просто у меня пинать начал. Я заперся в шкафу, он дверь проломал. Ну, пришлось на вынужденные меры сделать. Поэтому нам нужно заводить котов. Нефиг было меня бить. Бить? Ты меня ударил, поэтому он на тебя заагрился. Что это значит? Значит, он тебя бить начал. <ры nouve Coastal> Все, ребят, прямо перед домом придется могилу собаки делать. Пёсик, покойся с миром. Как мне жалко этого песика.